Дополнение Кровь и Вино стало одной из самых любимых DLC третьей части Ведьмака. Да, сюжетная ветка не такая длинная, как основной сюжет, но это новая красивейшая локация, множество боев и рыцарей в блестящих доспехах. Но прежде чем я расскажу интересные детали о сладкой парочке Сиане Деталов, пару слов об этом чудесном дополнении. Из Крови и Вино я узнал, что высшие вампиры бессмертные, и убить их получится только с определенным ритуалом. Однако в основном сюжете есть еще один высший вампир, тот самый, который облил Бардиху присыла кислотой. За его косяк мы просто порубили его мечом на складе, и тогда я понял, что-то тут не сходится и стал копать. Оказывается, что к к коим относятся вампир прицелы, не совсем истинный высший вампир, да и разработчики признали свой косяк. Это было где-то три года назад, и возможно сейчас с патчами это уже исправили, но посмотрим в будущем. Вернемся к теме мода. Если вы подзабыли, что происходит в этом дополнении, то сейчас я расскажу об этом пару слов. Маленькую Сиану, рожденную по черной луной, боится все семейство, и после очередной шалости с пострадавшими изгоняет из королевства. Она выживает и ищет способы отомстить обидчикам, в частности своей сестре Анриете. Удачным случаем в Сиану влюбляется высший вампир Детлов, которому Сиана и поручает убийство по партийному списку. Но, как обычно это бывает, все тайное рано или поздно становится явным, и вампир узнает, что его обманывали и использовали в своих целях. После этого он начинает угрожать всему тусенту, если Сиана не придет и не объяснит ситуацию. Сюжет Кровь и Вино приходится проходить несколько раз, то не тот умер, то оба не те. Или стая интернет на эту тему, оказывается, что многие считают несправедливой любую концовку по отношению к кровососу Детлафа, хотя при этом он может остаться в живых. То есть для кого-то был сложный выбор, либо Сиана, либо Детлов. В моем же случае не было никакого сложного выбора. Я просто сразу решил, что ведьмак убивает чудовищ, Детлов вампир, убивающий людей. Детлов должен умереть. О yeah. oh, нет, все просто. Другой вопрос, как его убить, потому что дополнение «Кровь и вино я проходил уже после основного сюжета, да и каменные сердца пропускал. То есть на Детлофе Геральт у меня был где-то 70-го и этого не хватало для рекомендованной сложности. Поэтому в некоторых мувах вампир просто шотал ведьмака, и эта боль продолжалась несколько часов. Это только потом я узнал о бимбо-билдах и урон в зависимости от уровня яда. Но для меня это был один из самых лютых боссов в игре. Кроме того, возможно, именно после этого каменные сердца казались немножко скучноватыми на Сюжет. На этом сведением закончим и переходим к самому интересному, а именно к интересным деталям о наивном вампире Детлофе и манипуляторше Сиане. Кстати, по игре ее часто называют Сианой, однако ее полное имя Сильвианна. Очевидно, после изгнания она не хотела светить этим именем и придумала такое сокращение. Первая интересная деталь касается родственных связей девушки. Оказывается, Сиана является родственницей для Цири и имеет отношение к императору Мгиру. Им Сиана ⁇ это двоюродная сестра императора Имгыра и троюродная тетя для Цири. То же самое касается и Нареты, то есть она тоже является двоюродной сестрой для императора Имгыра. Проклятие черного солнца Сианы также представляет собой интерес. Само собой событие нередкое, и людей, рожденных по солнечным затмениям, немало. Например, еще одна девушка, рожденная под этим проклятием, это Ренфри, из рассказа ⁇ Меньшее зло ⁇ также она появлялась в первом сезоне сериала Ведьмак и закончила там печально, как и многие другие люди, рожденные под этим проклятием. Так вот, Рэнфри из рассказа: это аналогия истории Сианны. то есть она тоже родилась под Черным Солнцем, ее тоже изгнали из за проклятие. Рэнфри также сколотила банду разбойников и хотел отомстить Рагобору, и теми же методами хотела использовать Геральта для этого дела. Но тот не купился и порубил девочку. Я прощаю тебя, но нам пора расстаться. Поэтому для Рэнфрии все закончилось печально, как и для многих других, рожденных под проклятием Черного Солнца. Но вот будет ли жить Сиана, полностью зависит от выбора игрока. При этом отдавать Сиану Дэттлфу и отпускать его, это значит лишать себя крутого боя. Да и вампир ведет себя странно, ему уже сотни лет, а ведет он себя как подросток, и из-за любви угрожает вырезать целое поселение. Поэтому на мой вкус ведьмаки убивать чудовищ, какой бы Сианой великой манипуляторшей не было. Раз уж речь пошла о Ренфри, то о ней также есть упоминание в стране тысячи сказок. Очевидно, дополнение делалось по рассказу, и во время прохождения страны чудес Герат рассказывает Сиане о Ренфри, как еще одном человеке, живущем под проклятием Черного Солнца. Так что Сиана не одна такая бедная и несчастная, но это ее совершенно не интересует. Не могу сказать, насколько эта информация достоверная, и я не особенно шарю в языках тела. Но особо внимательные игроки заметили привычку Сианы постоянно закладывать левую руку себе за спину, что говорит о ее злой и раздражительной личности. Люди! Воп! Еще одно слово о волках, и я порублю тебя на кусочки и скормлю рыбам. Ты понял меня? Несмотря на то, что во время прибытия Ведьмака винным краем правит Аннерета, она лишь младшая сестра в семье. Именно Сиана должна занимать королевский трон. Сложно сказать, насколько успешной королевой могла бы быть Сиана, но в детстве она была не такой злой. Именно отношение к ней родителей и окружающих повлияло на ее судьбу. Поэтому даже немного сочувствия от ведьмака в финале помогает ей простить сестру. Ну а с другой стороны, многие люди, рожденные под проклятием Черного Солнца, погибли. Так что пророчество могло сбыться и для нее, но уже в другом виде. Следующая интересная деталь касается любимой сказки Сианы. Она больше всего обожала дюймовочку, и об этом можно узнать в стране сказок. Объясняет она это тем, что Дюймовочка одна из немногих, кто не относится к принцессам. Очевидно, после изгнания она жила в жестоких условиях и была лишена всего, что было доступно сестре-принцессе. Поэтому При она завидовала ей и презирала все, что связано с принцессами, что еще раз говорит о ее личности и зависти сестре. Ты наступил на дюймовочку? Это была моя любимая сказка. Почему? Потому что она была не про принцессу сказки про принцессу скучные. Я думаю многие знают, что в игре есть четыре варианта развития событий в Тосенте. В первом варианте мы идем к скрытому, и тогда умирают все. Не самый плохой вариант, особенно если учитывать, что в первом прохождении у меня погибали вообще все, но такой финал реально грустный и хочется переиграть. Второй вариант отправиться в страну сказок и не покупать ленточку Сяне. Тогда Детлов убивает Сиану, а Нариета остается в живых. Вампира тоже можно оставить в живых. Это с одной стороны самый справедливый вариант: зачинщица умирает, а вампир клянется больше никогда не появляться на людях. Но тогда мы лишаем себя эпичного боя. Третий вариант это купить ленточку для Сианы в стране сказок. Тогда над сестрой остается в живых, и на мой вкус, это самый правильный вариант, если отыгрывать роль Ведьмака. Как я уже говорил, Ведьмаки убивают чудовищ. Но к чему я это все рассказываю? Есть еще пятый вариант развития событий. Для этого пятого варианта нужно сначала начать путь скрытого навестить Ариану, получить ключ от пещеры Скрытого, а затем во время встречи с Регисом передумать и пойти к Сиане в Страну Сказок. Вся прелесть этого варианта в том, что мы откроем все финалы страны Стране Сказок, сможем спасти Сиану и посетить пещеру Скрытого, собрав тамошний сет. Но не весь, потому что если зайти в центр комнаты со Скрытым, он нас не просто отбрасывает, а пьет кровь до самой смерти. И на этом игра заканчивается. Похоже, без некоторых квестов в этом месте ведьмак появляться не должен. Еще одна интересная деталь касается псевдонима Сианны Реновет, что с языка старшей речи переводится как «королевское дитя». Преследуя Детлофа, мы попадаем в его логово, и в этом самом логове можно найти картинку с фоткой Сианны. Романтичный вампир рисовал свою любовь на стене с помощью уголька, а также собирал разные игрушки. Тогда ведьмак еще не знает о связи вампира с Сианной, но говорит о том, что лицо ему кажется очень знакомым, возможно, потому что две сестры очень похожи. Кроме того, во дворце можно найти картину всей семьи. Здесь Сиана стоит и смотрит немножко в сторону, и тогда связь вампира и девушки становится более очевидной. Но с другой стороны, все это настолько тонкие намеки, что связать Детлоффа, Рене и Сиану с первого прохождения, это надо быть Шерлоком Холмсом. Тем не менее, вот такие вот кратенькие намеки в игре есть. На этом с интересными деталями по Сиане все. теперь переходим к высшему наивному вампиру Детлоффу. Этому мальчику сотни лет, а он все еще верит в чистую и светлую любовь с первого взгляда. Как же это прекрасно. Тем не менее, это самый жесткий босс во всей саге, потому что даже редина убивает с нескольких тычек. Кроме того, Детлов высший вампир. Это значит, что он светоходящий, умеет принимать облик человека и превращаться в роли тучих мышей. Он обладает уникальной особенностью, а именно контроль над разумом низших существ. Именно этой способностью он собирает армии вампиров, а низшие вампиры млеют перед его силой. Поэтому ведьмаку ну никак нельзя оставлять его в живых, потому что нет гарантий, что они соберет еще одну такую же большую армию. Еще одна интересная деталь касается происхождения Детлофа. Вампиры в Тусенте появились во время соприкосновения сфер, и было даже три клана вампиров, один из которых остался в Тусенте, а назывался он Племя Гарашем, из которого и происходит Детлов. Как мы все знаем, высшие вампиры практически бессмертны. Однако, если присмотреться к лицу Детлафа, на лбу можно заметить шрам. Что же могло оставить шрам на высшем вампире, остается только гадать. В конце, где Детлоф был убит, Асиана выжила, появляется еще один небольшой квест, в котором можно узнать про последнюю жертву вампира. Ей должна была стать сестра Асианы Нариетта. И, очевидно, если бы Герд не вмешался в ситуацию, Детлоф без озрения совести убил бы герцогиню. Следующая интересная деталь касается уникальности Детлофа. Многие персонажи из дополнения были взяты из книги. Геральт Регис, Герцогиня Генриета, но Деттлофф нет. Марта Детлов отвечала за концепт арт персонажа Детлофа, ее фамилией был назван вампир. Как вы уже поняли, Деттлофф – это персонаж, созданный с нуля. Его нет рассказа Сапковского, но получился он не хуже других. И последняя в этом видео деталь касается боя с вампиром. Несмотря на то, что высшие вампиры не горят и не могут быть таким образом убиты, в первой встрече с Ведьмаком знак Игни вполне успешно поджигает Детлофа и наносит ему существенный урон. То же самое относится к первой стадии финального боя с Детлофом. На этом с интересными деталями о сладкой парочке Сиана и Детла все. Но это далеко не последнее видео по Ведьмаку. Впереди еще много тем и персонажей, которых нужно разобрать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и пишите, что вы думаете об этой трагической истории в комментариях. Спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал и welcome в группу в Дискорд и ВКонтакте. Ссылки в описании.